Смотрите в этом выпуске горячие обновления для игр Life After, Zoo 2, Animal Park, Genshin Impact, Pub Mobile, Marvel Future Fight, громкие премьеры Final Fantasy XV, Force of Warships, Metro Land от разработчиков Subway Surfers и многие другие новости из мира мобильных игр прямо сейчас на Зоне Game. Всем привет, с вами как всегда я, имени у меня нет, поэтому жду ваших предложений в комментариях под видео, а теперь перейдем к новостям за эту неделю. Популярная игра на выживание отпраздновала концертом третью годовщину. Как и ранее делали разработчики Фортнайта, в виртуальном мире появились трехмерные певцы и исполнили свои композиции. Естественно, все это было ранее заскриптовано разработчиками. Также с 25 марта по 6 апреля, все, кто будет заходить в игру, каждый день будут бесплатно и навсегда получать бонусы в виде рамок для аватарок, юбилейные наряды и многое другое. Поклонники RPG Final Fantasy 3 пищите. После неудачного старта игры Final Fantasy 15 Новая Империя для мобильных устройств разработчики прислушались к фанатам и в скором времени откроют доступ к своей новой игре Final Fantasy 15. Да, вы не ослышались. Аналогичное название, но без приписки Новая империя. В ближайшие дни игра будет запущена в Малайзии, Индонезии и на Филиппинах, и только для Android-устройств. Когда эта мобильная игра выйдет для iOS, разработчики умалчивают, но уходит слух, что это произойдет практически сразу после глобального старта на Android. Праздник пришел и к разработчикам еще одной игры – ZOO2 Animal Park. Да, та же ферма для мобильных устройств, только на тематику зоопарка. С момента запуска игры прошло 4 года, и по сей день игра пользуется огромной популярностью. Как обычно принято в такие моменты, игроки получают вкусные плюшки. Так оно и есть. С обновлением добавится новый регион, гид, животные, гриф и сайгак. Их также можно будет купить в магазине. А также позволит создавать саванны, новые дорожки и многое другое, что позволит, вам украсить парк. И премию за самую обновляемая игра для мобильных устройств получает Genshin Impact с версии 2.6. Точнее, обновление еще не вышло, но это состоится уже в 30-х числах марта. Обновление принесет игрокам новую игровую область, расположенную к западу. В этот раз речь пойдет о таинственной шахтерской земле, которая является главным источником руды. Только вот зона под контрольным монстром, каким скоро узнаем. Пока известно, что на локации в прошлом вели стройки, и все они были приостановлены после появления антагониста. Поэтому готовимся увидеть огромное изобилие кранов, кратеры и многие вершины, по которым придется периодически... Продолжение Несколько новостей и о PUBG Mobile. В связи с последними событиями, разработчики просят всех, кто играет в PUBG, привязав свои аккаунты к американским социальным сетям, позаботиться о привязке своих же аккаунтов к e или номеру телефона. Это позволит вам не потерять свой аккаунт. Для этого необходимо перейти в настройки «Основные» и далее нажать на «Привязать e-mail». За привязку электронной почты или номера телефона вы получите бонусное вознаграждение и один купон классического ящика. Все, кто сделал это ранее, сосите в вам ничего не достаточно. Хотя вам точно нечего бояться. Вторая новость по поводу игры приближается празднование четвертой годовщины PAC Mobile. Как сообщают разработчики, в наступающем сезоне вас ждет целая серия нововведений, в том числе сезонные костюмы, события Золотая Луна и совершенно новая вариация режима командный бой насмерть. Праздник будет по-настоящему захватывающим. Четвертая годовщина отпразднуется обновлением 1.9 и настоящим мероприятием в Сан-Франциско 26 марта. Посетители будут ждать разные магазинчики грузовики с едой, вечеринка и многое другое. Все в тематике ПАПК. Еще одно обновление появится и для игры от Marvel Future Fight. Популярный rpg получит новые улучшения, свежий контент, новую униформу и многое другое. В игре появятся тематические шмотки Соколиного глаза и разные вкусности от щита. Также такой персонаж, как Соколиный глаз, получит возможность развиваться до третьего уровня, что нельзя было сделать ранее. Это также коснется и Кейт Бишем, который является последователем Соколиного глаза. А теперь музыкальная пауза. Yeah, I'll be no. sure. Праздник пришел и на Зона Гейм. Как вы уже поняли, наш канал взял новое направление. Теперь мы будем больше рассказывать о новостях из мира мобильных игр. В честь этого мы запустили сайт с очень удачным доменным именем zonagame.ru Цель сайта проста. Если среди вас есть разработчики мобильных игр или же вы являетесь представителем игровой компании, с радостью просим. Тут вы можете получить все самые необходимые контакты для того, чтобы отправить нам свои материалы. А мы же в свою очередь их озвучим и добавим в предстоящие выпуски. Нас интересует абсолютно. Абсолютно все. Релизы, предстоящие обновления, акции, события и многое другое. Если вам есть чем поделиться со зрителями Зона Гейм, пишите хоть каждую неделю. Это абсолютно бесплатно. Подробности ищите на сайте. Наверняка вы знаете такую игру, как Собой Surfers, один из первых раннеров для мобильных устройств, где вам приходилось убегать от полицаев, прыгая по крышам поездов. Так вот, разработчики выпустили новую игру. Ее название – Metro Игрокам больше не придется заниматься серфингом среди поездов в обычном городе. Теперь будем бегать по футуристичному городскому миру, который, к сожалению, страдает от злотехнической технической корпорации под названием Мегакорп. Эта организация стала слишком большой, чтобы оставаться хорошей, и никто не может противостоять им, кроме как. Главный герой Метровенд, группы молодых людей, которые хотят спасти свой мир. Все это привело к бесконечной битве. Да, нам вновь придется бегать. В момент выхода мобильной игры нам будет доступно только Токио, но в будущем разработчики обещают и другие локации. Говоря об игре, Кристиан Нордаль, генеральный директор Кила, сказал, Метровенд это наш новый взгляд на то, как теперь должны выглядеть раннеры. Мы взяли все самое лучшее, что можно было взять из подобного жанра и внесли множество новых решений. Все это объединили в новую игру. Смотрим, поучится ли у Метро Лэнд превзойти с собой Surfers. Как всегда, покажет время. Игра бесплатная и доступна для всех платформ. Доступна всем, кроме как для России и Беларуси. Причины сами знаете. Тем, кому уже поднадоели кораблики творгейминга и хочется поиграть во что-то более свежее, обратите внимание на Force of Warships. Буквально на днях состоялась громкая премьера и игра стала доступна для Android-устройств, а в скором времени разработчики обещают выпустить ее и для iOS. В новой игре вам предлагается создать свой уникальный флот. Пока доступны только два политических блока – США и Россия. В будущем их станет больше, в наличии множества классов техники. Используйте в бою самые мощные фрегаты, оттачивайте навыки боя с легендарными эсминцами или уничтожьте всю команду на непобедимом корвете. Доступно и супероружие. Ракеты и торпеды помогут вам одержать победу за господство над океанами. Улучшайте и прокачивайте уникальное оружие и снаряжение. Force of Warships предлагает новый взгляд на современные морские бои. Мобильная игра позволяет экспериментировать. Грамотно спроектированные карты позволяют попробовать разные стили боя. Создайте свой флот, используйте в бою несколько кораблей, развивайтесь, выполняйте задания и участвуйте в турнирах. Чтобы получить уникальные награды, не забудьте выбрать и капитана, который будет командовать флотилией. Динамичные морские сражения – сразите с другими игроками со всего мира! На данный момент игра получила отличные оценки и отзывы. Мы же в свою очередь будем пристально следить за всеми обновлениями и даже попробуем сделать обзор. Игрок, вошедший в топ-10 лучших на русскоязычном сервере World of Warships под ником Добряк, уже получил одно задание поиграть в новинку и дать ей свою профессиональную оценку. Что получилось, увидите скоро на зоне гейм. На этом у нас все, но прежде чем завершить, предлагаем обратить внимание на еще одну игру – Dirt Bike захватывающий мобильный игра с отличной графикой. В ней вы будете управлять мотоциклом и гонять по разнообразным трассам, преодолевая болота и лесные чащи. Бросьте вызов опытным атлетам Red Bull и получите экипировку и мотоцикл своей мечты от известного бренда. Всего в игре представлено из легендарных мотоциклов. Представлены как реальные модели, так и фантастические. Меняйте внешность своего гонщика, применяя к нему различную экипировку. Проходите сложные испытания и зарабатывайте репутацию опытного гонщика. Вот теперь все. Следующий выпуск новостей ровно через неделю. Всем пока!